Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта! Как вы думаете, какое сейчас решение принял в небе? Вот, прямо вот сейчас. Я иду за планером. Я взял ручку, а то мы сейчас атакуем. Мы сейчас над горой Пик дебюр. Мой ученик Рома летает и... Он сейчас пройдется по прямой, отдал ручку. Вот так вдоль Пик де Бюра и потом налево. И пока он летает, я поделюсь с вами радостью. Как, как помните, кот Патроскин все время говорил, что одна корова это хорошо, а две коровы это лучше. А ну, у меня сейчас три коровы, даже больше. Я сейчас даже, даже посчитать не могу, сколько. Сейчас посчитать сколько у меня планиров. Таурус это раз, Шляйкер это два, Слизбе это три, одноместный сф 27 деревянный, это четыре. И сейчас я еду покупать ДГ-500. 20-метровый, двадцати метровый планер, э, достаточно производительный И вы спросите, почему? Ну потому что так получилось, потому что я наконец-то получил деньги За когда-то давным-давно проданную летную школы до конца И могу их потратить И э, лучшая, наверное, инвестиция, как мне кажется, это планер Вы спросите, Игорь, зачем тебе столько планеров? Сам не знаю, как Хочется и того, и того, и того И на самом деле планер это хорошая инвестиция я планирую сдавать этот планер в аренду периодически, потому что он дорогой и цена аренды очень высокая. А летать с учениками все-таки на чем-то попроще. Ну, иногда, когда очень погода такая яркая, нужно слетать очень дальние маршруты, можно, конечно, и на 32-м будет гонять. Но при этом на ДГшке вот какие-то локальные полеты, хотя на 22 метра она также летает в Африке тысячные маршруты. То есть прекрасный планер. И самое главное, что в планере в том более, скажем так, ремонтопригодный мотор. То есть вот в этом планере основная сложность, что я не могу сам отремонтировать двигатель. То есть у меня хватает инженерных знаний, у меня руки растут откуда надо, но я в этот движок залезть не могу. А на планере DG500 я смогу. Мало того, там в комплекте идет запасной мотор. Мало того, мотор можно поменять на более современный соло при желании. То есть, ну вот это такая игрушка, которая, то есть мне нравится я много полетал сейчас на старинных планерах, а мне нравятся старые планера я со старых начинал, но купил новый вот этот, а теперь хочу старый так <сейчас> что новый планер это слишком дорого. Ровно через 2 часа друзья, я буду рулить мимо вот этого Питдебюра туда вот в сторону Гренобля и еще дальше 700 километров в сторону Германии на завтра утром у меня запланирован проверочный полет, то есть как покупается планер, Тут только что я с утра Написал я с сайта Сигельплюг, подветил продавец, мы с ним быстренько нашли общий язык И договорились завтра посмотреть планер, облетать, если все в порядке Я завтра днем составлю договор, переведу депозит и начнется процесс формирования планера Как я его сказал, очень просто, вот смотрите Вот сайт, вот планер, смотрим, вот картинки всякие, какой мотор Значит, у него э, выполнена проверка 3000, это очень важно, потому что 3000 проверка стоит как минимум 1015-20 евро может стоить. Э, налет у планера 200-1600 часов, у мотора налет текущий 41 час, у пропеллиров 95 часов, это очень классно. На нем летали 1000 маршруты в Альпах, вот оснащение этого планера. Сайт очень хороший, по сути, это единственная площадка, на которой можно купить планер Я кину ссылочку в описании Очень удобно, вылазите, смотрите, надо зарегистрироваться И тогда вы сможете отправлять письма вот этим вот продавцам планеров. Или разместить объявление, например, хочу найти такой-то планер И потом, кто захочет продать, сможет вам помочь, пришлет вам всего Я вот такой продаю То есть это действительно очень удобная платформа и я больше всего люблю, когда решение принимается вот так быстро и спонтанно. То есть мне пришла вот эта идея в голову, что вот-вот они, деньги, их надо куда-то деть. Бывает одна проблема, денег нет, а бывает другая проблема, деньги есть. И они, к сожалению, стремительно дешевеют. Вот этот планер, который я покупал за 285 тысяч евро, но теперь в такой же комплектации, если все покупать, он будет стоить 350. То есть стремительно растут цены, достаточно сильная инфляция, поэтому лучший способ Спасти ваше накопление ну кто-то недвижимость покупает планер кстати, считается в литве недвижимостью по-моему во франции тоже это недвижимое имущество а регистрация на планера немецкая я планирую ее оставить эту немецкую регистрацию как выглядит процесс покупки физически завтра я приеду посмотрю планер посмотрю все дефекты попробую вам поснимать это видео что на что нужно обращать внимание потом сделаю проверочный полет Потом мы составим договор, обычный рукописный договор, или там на бумажке отпечатанный, Поставим две подписи, и после того, как на счет продавца я переведу деньги со своего счета, собственно, сделка будет считаться сделанной. Дальше я отправлю документы на смену собственника, оставлю немецкую регистрацию. Немецкая регистрация одна из самых удобных. И все. Привезу планер сюда и буду уже дальше на нем летать. Вот. Так что э, я еще не знаю, как это все пройдет, я еще не знаю, что, в каком он состоянии. Знаете, пока ты в голове вот видишь мечту такую-то. Ты вот я представляю. Я, я давно хотел э, подменный борт взять, потому что вот этот борт он, у меня один раз простоял в ремонте около месяца. Но ну, это достаточно сложно, потому что перед друзьями, с которыми я летаю, есть какие-то обязательства. И нужно или искать планер в или не летать. Но не летать это совсем нельзя. А так будет две коровы. Ну, не две, больше, но вот уже будет такой пул, который, ну, по сути, летная школа. Настоящая такая, с несколькими планерами. А, возможно, возможно, а, да у меня, например, это весной а, в аренду бла, брал планер-чемпион мира Кава. Летал на вот этом планере, но он хотел и сейчас его взять в аренду, только я был на чемпионате мира. Я думаю, что на следующий год мы с ним договоримся, и можно будет взять уроки у чемпиона мира полетать вот прямо на этом борте. Так что расширяемся, друзья. Вот, канал, и канал «Мечта летать» растет, и все растет. Это радует. Должно быть развитие, вперед нужно идти, иначе остановка это, по сути, как? Идешь вперед, идешь, идешь, идешь, обычно это вверх. Дальше остановка, и дальше после остановки или назад, вниз, или, или туда тоже может быть вниз. Лучше вверх, все время. Только вперед ге <погнали>, погнали, погнали. Вот туда мне ехать. Сейчас я хочу как можно быстрее отлетать э, полет с Ромой. Э, третий полет меня выручит мой друг Саша. И завтра он, собственно, будет меня занимать. Э, за что ему огромная благодарность. Поэтому ученики не страдают. Э, а миссия по поездке за планером может быть выполнена. Ну и я сейчас в таком боевом настроении, когда что-то в жопе шило горит. То есть вот прямо вот airdraй такой. И главное, мне нравится, когда все складывается, когда ты пишешь с утра, думаешь, ну вот сейчас вот а вдруг ответит, и вот просто вот в этот момент раздается звонок телефона, человек отвечает, вы сразу с ним находите общую волну, сразу хорошее настроение, поговорили про Африку, поговорили про Литву. Он, оказывается, был в Литве, очень хвалил, говорит, очень ему понравилось. Прям ездил специально в Палангу, там на экскурсию, на. Пожить, на море покупаться. Класс! Я обожаю такое. Значит, все должно быть хорошо. У нас же канал позитивный. И, и непозитивно сложиться не может от слова совсем. Да, вот смотри, сейчас мой ученик найдет поток. Гляньте. Оп. А? Ай, красавчик, давай, закручивай. Ой, друзья, я сейчас такой счастливый, что вы даже не представляете. Я еще этот планер не купил, но мне кажется, это тот самый момент, когда счастье от предвкушения его больше, чем потом, когда это уже станет свершившимся событием. Вот напишите в комментариях, а бывает ли у вас такое, бывает ли у вас э, подкушение счастья. И ну, вот я, наверное, могу сказать, что у меня это, наверное, самая яркая эмоциональная составляющая, когда вот ты ждешь события, ждешь, понимаешь, что оно будет прекрасным, ты получаешь потом и от него удовольствие, но от этого ожидания, особенно, когда вот складывается пазл, этого удовольствия еще больше. Все, буду дальше работать и готовиться к поездке. Ох, у меня тысячи километров дороги. Я только что приехал с чемпионата мира, проделал 1700. Буквально вчера вечером приехал. Думал, только бы не в дорогу, только будем в дорогу. А сегодня, а, погнали. Ну, значит, погнали. Выпустили воздушные тормоза. Время 16 часов 22 минуты. Заходим на посадку. Мне осталось быстренько домой. Вот Вещи в принципе собирать не нужно так Выкинуть все лишнее из машины Закинуть все нужное Взять денег и, и погнали А планер принцесса не хочет снижаться Ревнует Хочется в небе оставаться Ничего принцесса Будет у тебя компания хорошая ДГ500М Ну что ж Глубоко уважаемые любители летных видов спорта Мы продолжаем Мы наконец-то выехали из нашего населенного пункта Лобатима Силеон стремительно рвемся в сторону границы ну, сначала со Швейцарией, потом с Германией. Мы едем навстречу новым приключениям. Скорость. Оп! О! Хорошо, это наш римский мостик, который. Ну, который, может сказать, римский. Обожаю эту дорогу! Я на самом деле очень люблю, когда местность такая пересеченная, когда-нибудь вот так выбраться на улицу, ты сидишь и ты чувствуешь весь мир лицом. Ветер, запахи, вот это вот всего, что вокруг. Кайф. Илья, как тебе дороги французские? Да вообще, только... Смотри хайф, вперед. Хайф, вообще. Основное впечатление, что здесь можно в одно место доехать шестью дорогами. Да. И это правда. То есть мы сейчас едем в город Вейн, параллельно идет э, порядка шести дорог, с той стороны мы их называли коронавирусные. Потому что когда был коронавирус, можно было совершенно свободно ездить по коронавирусным дорогам, их не, патрули, не патрулировали. А вот эта дорога, она проверялась. Да. Здесь нужно было всегда ездить с разрешением, что у тебя там полтора километра от дома или ты ешь в магазин или к врачу или вообще зачем-то вот здесь конечно удивление вызывает ну совершенно какая то непотребная дорога вот кажется ну зачем она вообще есть а чтоб была и все вот туда вот туда на вот эту гору почти на, на самый верх есть горо, дорога лесовозная чтобы можно было собирать э, хворост деревья и топить там дом например или просто гулять или просто путешествовать э, там парапланированный старт и там мой друг Саша приземлялся на вертолете как-нибудь покажу вам Вид, может быть видео даже с ним с Сашей слетаем сейчас как раз здесь только осталось вертолет его взбодрить а это платановая аллея вот раньше вдоль дорог сажали платаны но этим платанам много лет ну, так получилось аллея, обочины нет то есть уезжать куда-нибудь врезаться некуда, но зато любой платан вас с удовольствием остановит не дай бог уезжаем в наш городок Вейн все. Я думаю, что основной для нашего городка Лоботима – потому что у нас там ни хлебушка не купишь, ничего. Здесь же есть магазины, супермаркеты, железнодорожная станция, вот этот вот Лепрозорий. Ну, это такое? Ну, я шучу. Это вот как раз где тесты всякие коронавирусные делали все время. Чем бы это пошла? Я просто для самое тяжелое время здесь было такое, когда ты не можешь никуда ходить. А французы, так как они любят везде ходить, они, мало того, любят везде еще выпить капельку. Поэтому для них это была просто трагедия. То есть, вот такой городочек, в котором зелень, настроение позитивное. И вот сейчас я вам покажу. А сейчас я вам покажу. Вот бар замечательный с видом на железную дорогу. И вот он был закрыт. Это было катастрофой для всех местных жителей, потому что они думали, как, а, а зачем теперь жить? Это вот Новый год почти всегда, который есть. Вот городочек классический французский, который ну, вот, в нем что-то есть, там один магазин, другой магазин, люди живут и так далее, каждый чем-то занимается. Вот вы всегда можете спросить, а чем? Да вот непонятно, чем. Кстати, заметьте, что березы э, начали чередеству сбрасывать? Это дикая совершенно засуха, Красный уровень опасности дошло до того, что березы сохнут. Такого еще не видел здесь. Это у вас тут хорошо, конечно. Э -э у нас наблюдаются всякие там башенки. Вот так выглядит типичная центр вилле ресторанчик табак табак это место где не только табак продают где можно купить лицензию на вылов рыбы оплатить штрафы на машину в общем куча всего что еще у нас есть здесь в Вене заправки для электромобилей вон в большом количестве замечательная аптека аптека работает вот у нас редкая аптека которая работает почти круглосуточно очень качественный персонал очень улыбчивый очень веселый несмотря на то что это аптека ну, так типичные домики в гараже, э, выглядят. Вот домичек вокруг, там, территория какая-то небольшая. Понятно, что не особо огородик. И вот подъезжаем так, к нашему... Да, на заправку, да, к нашему супермаркету Супер У. Я считаю его лучшим рай на районе. А, чем я его люблю в том, что за три года мы накопили бонусов. и Купили огромный стол за 600 евро, на котором сейчас все обедают. Друзья, Слышь. будете у меня в гостях. Рекомендую вот в этом магазине закупаться И заправляться Вот рубль 83 Мы заправились Это к вопросу о том, что когда говорят, что Европа стонет от дорогих Дорогого бензина Да примерно как это было в 2014 году Примерно так же это и осталось У меня был первый планер Janus CM И я покупал 98 бензин По рубль 80 Ну сейчас вот 95, 1.79 Ну может быть на 10 копеек подорожало Мне кажется это несущественно. Поднимаемся по серпантину над городом Вейн. Вейн закончился и пошла дорога в горы в сторону Гренобля. Эгеи, бля! Отважный водитель крутит руль, не покладая лап. Да еще пока. Ого, да, ты даже подбываешь шидами. Еще пока. Илья, тебе нравится эта дорога? Обожаю это состояние, когда ты можешь высунуться вот так из машины. И. Нюхая небо, учаться по дороге. -ху -ху! Да, э -э -э -э! Вот это счастье! Мы с вами говорим о счастье, это маленький, но яркий кусочек счастья. Только вперед! Друзья, жесткий серпантин. Мы прошли перевал, который отделяет нас от Гренобля. Где-то 1200 с чем-то метров. И теперь спускаемся по извилистой дороге. Водитель тащится. Илья, тебе нравится такая дорога? Да, неплохо. Аж даже подбывает шинами. Друзья, из, из интересного. Вот впереди горка, над которой я как-то выпаривал, Я попробую даже видео найти. Вот Я был ниже вот этой кочки, вот прям по курсу. А, нет, вот, -вот, -вот этой кочки. И мастился уже на какое-нибудь поле внизу. Видите, на горизонте у вас несколько полей. Куда-то туда собирался приземляться. Но выпарил и вернулся домой. Чем опасна долина Глинобля? Тем, что нет ни хера погоды в ней. Никогда. Бля. Вот поля. А вот горочка, с которой я выпаривал. Куда приземляться, если что? Ну вот... Там вот поля вполне себе приличные. И вот под горкой есть поля достаточно достойные. То есть, если было бы желание умоститься, умостишься. Высоко, страшно. Сейчас будем езжать в туннель. Это недостроенная дорога, ее постоянно достраивают. Сколько лет здесь живу все года достраивают ну точнее так не достраивают и а пытаются договориться кто должен достроить потому что это остался кусок если вы достроить то будет прямая дорога от Греновля до Ниццы, скоростная, все дела а пока кусочка нет друзья пока я рулит я тут пытаюсь видите, почитать характеристики особенности, нюансы на что завтра смотреть при приемке планера ну так грация 22 метра площадь 18 квадратов 550 килограмм пустой 825 килограмм взлетный вес ну, очень похож на принцессу может быть water 100 литров но нам нафиг не нужен вот как выглядит крыло из четырех частей достаточно длинные консоли престижные ну, то есть разбирать, опять же, похож на принцессу. Чудес не бывает. Ну и дальше смотрим, что про него пишут. Там скорости, которые нельзя превышать, ля -ля поля. Еще много всего. Какой Перегрузка 5,3 минус 2,65. Все как мы любим. В общем, буду изучать. Вот эта страничка мне, друзья, понравилась. Как правильно крутить петли и прочую всякую хрень срывы штопора все это описано скорости как вообще себя вести отлично все делает петлю можно делать официально в отличие от моего моей принцессы на которую петлю не разрешают типа это ради фигура то есть наш мир становится все более миром запретов Нельзя, должен быть сертифицирован по дебатику планер там, а вот здесь можно и все. Так что ДГшечка будешь у меня крутить и штопора, и петли и все остальное. Нам вот здесь там водовали разрешают. Едем Можно по Гренобольской долине, в камере сейчас э, сент местечко, где проводят э, фестиваль парапланерный. И вот самое тяжелое на планере перелететь на другую сторону долины, потому что в середине долины ничего нет. Есть аэродром, где-то сейчас справа от нас, на который как-то я мастился приземляться. Лучимся в сторону города Шамбири. Очень впечатляет, когда половину обзора занимает гора, и мы приближаемся к пункту Поборы где берут деньги за движение по автодорогам но кстати берут совсем немного то есть если сравнить с кусочком который ты проезжаешь в подмосковье от Макада до аэропорта шерематьево то конечно вот ты подъезжаешь и любишь французов все больше и больше потому что это почти бесплатно а я вам сейчас покажу да, куда его ставать вот сюда по моему да почем у нас проезд ты в другой стороны перевернешь да еще раз переверни, стрелочку видишь? Вот. Стрелочка дорисована. 6 евро 10 копеек. У нас всего лишь хай. so bad, как говорил Клаус. Всегда будет логично спросить, да за сколько километров? Ну, километров за 46 евро. Терпимо? Да По-разному по бывает. И, да, там, за 105 5 за ну, да. 4. По-разному. Меня всегда, друзья, вот эта гора впереди радует. То есть ты едешь как бы вниз, и она встает перед твоими глазами. Очень красиво. За этим склоном город Анси. Подъезжаем к Анси, а дальше граница Швейцарии. Доброе утро, друзья. Мы ехали, ехали, вот так неприметно заехали. И вот смотрим, раз, смотрим, хвост планера. О! Это значит доброе утро. Ехали мы горами высокими, дорогами глубокими. Спали ночью в машине. Домчались отлично. Настроение конь огни, пилоты молнии. Это у нас, видите, хвост планера. Этот Макетик стоит. Я так понимаю, что это просто... Просто стоит фюзеляж для красоты в офисе. О! Фирма занимается тем, что видимо, занимается ремонтом, обслуживанием планиров. Это то место, где стоит наша ДГшечка. Вот стоит наш прицепчик в состоянии. Вполне себе, прицепчика прекрасный, то есть алюминиевый, как мы любим. и ну, сейчас мы откроем, посмотрим, где оно счастье. <laughs> вот оно, здесь. Окей. Okay. Can you open? It? Of course. Yeah. Oh. Оп. Ну -па. опа. Ну что, для начала хорошо то что на ДГшке угольный лонжерон То есть это уже несмотря на возраст планера технология которая позволяет э, обеспечить прочность Толстый динамический профиль То есть планер не скоростной и смотрим гель сразу же Отлично Состояние гель-коута Манифик We made a 3000 hour ага. И uh -huh. everything okay, yeah? Everything is okay. Ну, естественно, будет какие-то там потертости, еще что-то тут нет основания считать, что это будет прям девочка и лялечка. Но пока сквозь все, что я могу сказать, хорошо. А, на крыле видны некоторые. Волны, но не делается рефиниш-то есть. Это в большой долей вероятности. Судя по желтому свету, оригинальный гель Это тоже хорошо, потому что можно всегда сделать будет рефиниш. Ну просто само состояние планера ухоженный. То есть это один владелец, и судя по разговору с ним, человек просто ну, до, до не знаю, фанатизма, что ли, влюбленный в этот аппарат. Видимо. По ряду причин он не может летать, потому что он сказал, что он летать не может сейчас. Если слетать со мной не может, но расстается, видимо, с такой конякой. Ох. Вот это крепление сделано под длинные удили. Ага. Ну что ж. Как, как я и говорил, да, вполне себе нормальное состояние. Самое главное, насколько фонарь затертый. О, <laughs> у меня в принцессе фонарь и то хуже. Все. Вот это однозначно, однозначно берем. Perfect condition. Супер. We did two test flights uh -huh. with it after the 3000 uh -huh. hours. Everything works. <coughs> mm -hmm. Ну что ж, э, здесь тоже чистенько все. Ну понятно, что возраст приличный, но вот теплый ламповый звук, то есть все элементы. Это все. Это что у нас? О. Oh. А вот у нас моторчик. Легендарный Rotox 535C. Чем прекрасен этот мотор, тем что довольно мощный для своего возраста и мощности. То есть этот мотор, ну и принцип тормоза, вот это все мне известно, потому что у меня был планер яну СМ. И мне вся, вся конструкция, вот это вот, как они тут все реализовали, хорошо известно. Все шланги, все в прекрасном состоянии. Наработка пропеллера небольшая Всего лишь 95 часов Глушитель, один карбюратор Это просто изумительно Потому что настройка двойного карбюратора Намного сложнее Отсек Ну конечно Тут маслица фигаслица Но это все можно вот Ну, ну, ну не так как я видел на других планерах Которые недавно осматривал Там просто был бардак в этом отсеке Здесь вполне себе красиво Вся, Все доступно, вы видите да, Можно везде лапами залезть все обслужить. То есть не так, как на моей принцессе, когда если и делать операцию, то как-то через жопу все. Здесь вот этот, когда двигатель снаружи, все прям просто прекрасно. Это все запчасти от планера. Запасной двигатель. For the electric О! Oh. Which is in front. Yeah, okay. Супер! О, <laughs> вау! Oh, wow для вещей mm -hmm. yes. mm -hmm. это сокровище uh, друзья, мы нашли сокровище это у нас собственно крыло ага, окей Yeah. Uh -huh. Вот это все стоит новое, потому что uh, разбирается крыло на 3000 часов на инспекцию. Ну прекрасно. Я, я, это чудесно. And, uh, quality is very good because Это реально везение, то есть если я вел целую ночь машину, и могу сказать что в этой ночью? А, я сейчас открою. А, да, окей, это окей. Да, окей. Вы минут, и после... И продолжим. Спасибо большое. несказанно повезло. Uh, я когда ночью мы с Ильюей рулили... Он рулил, а я почти спал. У меня во сне, мне снилось. А вот что же это будет? И я uh, вселенной посылал такую вот мысль. Блин, ну пусть она будет вот так. Вот, вот примерно так, как сейчас. И оно даже лучше, чем я думал, потому что очень ухоженный мотор. То есть, как владелец 535C, я могу сказать, что вот ну просто лялечка. вылезано все. Ой, все прям. И сам планер. Вот, кстати, бак. Это откручивается, то заливается топливо. Намного, кстати, удобнее, чем у меня было на моем Янусе, потому что заливалось здесь. Воняло очень сильно. Здесь чувствую, не должно быть такого. Потому что отсек отделен. Отсек... Ну, сейчас открою, объясню вам. Так, здесь все хорошо. Здесь все хорошо. Ну вот, да, понятно, что 90 -го года планер все-таки, то есть повидавший времени, но он может летать еще 3000 часов. А потом еще 3000 часов. А потом... Еще 3 У него ресурс 12 тысяч часов. Это можно летать, летать и летать. Сейчас я очень хочу сесть внутрь, посмотреть, как будет в задней кабине. Вот крыло Тяжел... тяжеленькое будет, конечно, тяжело будет. Но все, тут даже лебедка есть по слухам. Сейчас пройдемся по прицепу. Здесь, ну все прям, тоже уголечек есть, видите, да, что не только тут стекло, ну и угольчик, это хорошо, то есть это планера в которых уже уголь применен, соответственно имеет кучу плюсов. Фонарь в идеальном состоянии, ну это грязь на нем, которая оттирается, сейчас лучше не тереть, но видно, что не зацарапанный. То есть мой на моей принцессе значительно хуже. Ага. Литий-литиум я, yeah? no. oh. no, А, Ага. Ага. Да, complete covers for the whole aircraft. Окей. Uh -huh. uh -huh. yeah. okay. Здесь стандартно. Есть фларм отдельный кранчик, это очень удобно. Индикатор скорости по центру. LX, uh, 80-80, вполне достаточно для навигации. Ну вот планер, бери, долетай. И какой-то старинный э, вариометр Кембридж, видимо, высокоточный, это очень модно считался раньше. Наработка двигателя текущая 40, то есть, видимо, был ремонт на 150 сделан, и куплен запасной двигатель. То есть, этот двигатель отремонтирован. Ну и 190 часов вообще ни о чем. У меня сейчас... 176 на «Принцессе» за 5 лет. Вот эта вот штуковина, это, видимо, управление мотором, газ какой-то, вот он, как это выглядит все. Здесь вся приборная панель такая, в совершенно замечательном виде, олдскульном таком. Ай! Ну, мне все нравится. Видите, здесь еще маленькие микросолнечные панельки что-то заряжать. Здесь мы видим, это, видимо, управление задней кабины мотора возможно и оно видите заблокировано чтобы сзади человек не мог нечаянно нажать ну не знаю еще не... буду еще разбираться делать обзор по этой штуке пока пока просто пребываю в некотором восторге состояние всех рулевых этих поверхностей тоже ну, щуп, надписи вот эти вот всякие штуки но это можно потом например кожей рожей перетянуть ручка насколько удобная Удобные. триммер триммер как у меня на как у меня на принцессе триммер очень удобный триммер вот такой с тросиком здесь у нас радиостанция подсоединяется основные штыри вот так а, -а, -а. Я в восторге. Друзья, из интересного. Приехали два джентльмена, которые хотят посмотреть, как оригинальные провода, устроены на планере. Я не снимаю их близко, потому что это культурно. Но <смех> сам факт. Вот этот планер находится в таком состоянии, в идеальном, что люди приезжают, владельцы таких же планеров приезжают посмотреть. А как? Как оно должно быть? Ой! Бенас, ты посмотри, на что ты меня сподвиг. Вот, заразив старинными планерами, ты вынудил меня купить вот эту красоту. Это, конечно, не деревянный планер, но это когда-то, когда делали такие хорошие машины, как Volkswagen T4, тогда же делали такие хорошие планера. Почему, друзья, вот этот толстый профиль, который вы сейчас наблюдаете на крыла, он не очень хорошо? Он не хорошо с точки зрения максимальной скорости, то есть планер летит, будет лететь, естественно, медленнее, чем принцесса гонять там, то есть на нем ту же тысячу будет пролететь чуть сложнее, но тоже можно. На этом планере летают тысячные маршруты в Африке, вот этот планер несколько раз был в Африке, и э, это классно, то есть на нем тоже можно такое делать, но несколько медленнее, то есть скорости переходов 220, 240, сколько мы там фигачили на принцессе, здесь такого не будет, здесь будет. 180, например, скорость перехода. Но в конце концов, если уж на то пошло, задумайтесь, а вот, а вот нужно ли вот так быстро? То есть я недавно пролетел маршрут до Моторхорна и обратно на Пепестреле, и быстрее 150 мы вообще не летели. Маршрут получился длинный, но он получился безумно красивым. И вот это вот чуть ниже скорость, чуть больше настроения. В конце концов, самое главное, это будет не так дорого, как полеты на принцессе, потому что принцесса, она конечно принцесса, но очень дорого стоит, вот все это настолько, вот особенно вот работа с мотором, то есть новый мотор, такой есть запасной, на принцессе замена мотора 22 тысячи евро, это было, сейчас уже, наверное, и больше замена Ванкеля, и ты сам поменять мотор снять не можешь, не можешь вообще ничего сделать, здесь залез и, то есть я делал ролик, когда про реактивный планер, я Снимал, у меня Януса уже на тот момент не было, я много снимал вопросов по картинке. Картинки просто вам показывал. Вот 535C в его реальном виде. И теперь, когда прошли годы, я теперь могу сказать, сколько стоит обслуживание 32-го шляхера. Это настолько дорого, что хочется купить вот такой старинный моторчик и горе не знать. Самое главное, что такой моторчик есть за... Сной. То есть он есть еще один. И он простой, как валенок. Что это такое? Это вот картер. В нем внутри коленвал, два поршня, вода. Все, вот вот это двухтактный двигатель. Здесь нет ничего, не ни этих мотивов. Роторов, не шмоторов, не дополнительного охлаждения. Один карбюратор. Ну да, этот снегохода простейший двигатель Бомбардир Ротокс Киргуду. Да, из сложности, друзья, Ротокс такие замечательные моторы перестал производить там в 90-х годах. И мало того, перестал поставлять на них запчасти. Какое-то количество времени запчасти еще находились. Что-то можно купить вот на такие движки, но в основном это все-все. И это, увы, боль, печаль и грусть. Но когда есть запасной мотор, то это боль, печаль или грусть условная. То есть понимать можно, что часов как минимум на 300 мотора хватит, а это черти сколько лет, и в общем можно расслабиться и получать удовольствие. Что здесь со всякими этими створочками? Стоят, кстати, солнечные панельки небольшие для зарядки. Это очень удобно. Это уже видно, что это сверху наклеено заряжать немножко приборы. Это реально у меня такое же есть, но у меня единственное, что, видите, здесь, если наклеено есть дополнительное сопротивление от такой штурочки, то у меня они прям интегрированы внутрь створки, то есть сделано отформовано сразу. Ну, это мелочь. У меня одна камера сопротивление больше дает, чем все это вокруг. Видите, как сделано? Пружинки сделаны. Еще немножко пружинки стянуты, чтобы это все не вибрировало что реально пружина э, достаточно сильно вибрирует и очень часто отламывается. И вообще вот это самое слабое место двигателя, вот эти все глушители и так далее, это все трескается часто. Ну, это все подваривается, переваривается. Ну, в конце концов, вот такой уж глушитель можно заказать, сделают новый. Никаких вопросов все эти друзья, которые занимаются э, картингами, фигартингами. Здесь видите, как устроена э, редуктор. На моем Янусе вот эта пластина, она была из углепластика, типа для легкости. Здесь, кстати, из углепластика сделана красивенькая такая вот. Что это такое? Это смазка специальной пластины, которая на входе вращается и создает там правильные фазы впрыска топлива. Здесь вы видите, да, что у нас есть алюминиевая пластина, на которую крепится еще одна пластина. Здесь стоит тоже алюминиевая пластина. Через головки на блоке дальше идет подкос. Подкос сделан из двух композитных пластинок и все, и вот этот подкос ну, вот собственно вся установка получается жесткая, вот вот он редуктор вот он ремень, у ремня натяжка есть, здесь какие-то должен быть видимо эксцентрик, это все натягивается проверяется, ремень широченный креп, крепчайший тебе нравится Илья? М? как тебе? на меня несколько мотор смешает в смысле? Ну, если он уже не производится, если в нем... Может... Ну, и что? И что? Тут же есть запасной. Наливай, Не, на него есть поршни, можно... Ремонт его делается. Имеется в виду, например, что если ты навернешь головку блока, то есть зальешь сюда не тосол, а воду, и заморозишь его, то все, вот это уже не найти. Картер особенно, вот картер тоже найти достаточно сложно. Но мы нашли, кстати... А, мы нашли головку блока это такой двигатель. Когда у нас накрылась головка блока, потому что кто-то гайку забыл из ремонтничков э, в цилиндре. А это на, на предыдущем. Да, на предыдущем. У нас, друзья, ремонтировала французская фирма наш мотор. И когда его собирала, то ли через глушитель, то ли через что. Короче, гайка упала внутрь цилиндра и накрылся цилиндр. Ну и размолотил головку. Соответственно, э, мы каким-то чудом нашли вот эту вот, вот, вот эту головку блока. И ее поставили новую, поменяли, то есть все было хорошо. Ну, здесь, конечно, вычищено все просто в идеал. Закрываем переднюю кабину. Мне же интересно, как на этой штуке летать из положения сзади. Пробую забраться и посмотреть, как будет на рабочем месте инструктора ощущаться все. О, так. Ну, что могу сказать, что сначала мне однозначно нужно будет подушечку под жопу больше ну вот так то же самое что и в моем шляхере я использую 7 сантиметров подушку чтобы подняться повыше потому что прям ощущается что хочется быть ну, немножко вот повыше с точки зрения откинутости назад все хорошо ну, давайте закроем фонарь посмотрим сколько места есть Места очень много с точки зрения головы, то есть однозначно нужно выше садиться, то есть вот положение мое должно быть вот типа такого. О, ну и соответственно дальше ширины много, то есть ширины хватает, обзор вокруг замечательный, ну и сидеть сидеть реально удобно, то есть сейчас надо понимать, что там будет еще парашют, то есть вот так вот будет как-то и погнали рулим ногами, рулим. Тут еще, наверное, что-то регулируется. Посмотрим, как это из кабины. Видите, вот сижу, видите, какой, какие крепления под ноги, чтобы ноги выше вышли, как это, может, гинекологическое сресло. Я там ни разу не был, друзья, Ну, картинки-то видел. Да, это все вот это пристегивается. Сейчас вот, сейчас надо задуматься о положении то есть насколько это вот комфортно с точки зрения сидеть долго то что здесь же практически жить в этом фонаре зеркальце удобно закреплено однозначно надо выше потому что вот я сейчас смотрю вперед и я вижу зеркало и я не вижу носа планера ну хотя там обычно видишь голову пилота другого теперь поднимаюсь как я буду угол зрения меняю вот как с подушечкой под жопой вот как у меня вот до головы тогда не так много остается места вот, когда до головы места немного, тогда все как бы хорошо. Обзор вперед есть, в боку. То есть ров... вот эта штуковина очень грамотная вырезана, то есть она ров... ровно заслоняет приборную панель и голову впереди идущего человека. Обзор влево вполне, ну, примерно то же самое. То есть так как у меня фонарь с переплетом на шляхели, то примерно то же самое. Единственное, фонарь у меня, вот эта вот дуга, она еще толще, через нее идет вентиляция. То есть у меня как раз вот через эти дырочки вот так идет воздух. Здесь такого нет, сама вентиляция присутствует. Вот это. Можно, соответственно, закрыть-открыть. Вот это аварийный сброс ручки. Ой, вот я проводился снова. Положение приборов, центральная скорость, ну, удобно. Вполне себе. Вот это что такое? А, высотомер... Интересно, какой инстомер в чем? 3, 6, 9 футах. <свят> Придется еще и на футы переходить. <свят> ну ничего. Так. Все всякие надписи проверки Фигерки. Что вот это такое? А это, наверное, какие-нибудь эти мухосборники, что ли? Да, друзья, это как раз мухосборники. На еще мух можно чистить. Видите, стоят машинки специальные. Ну, как работает мухосборник, я вам покажу обязательно. Mm -hmm. у нас закрыл. А, закрыло код. Голубая ручка это воздушные тормоза. Удобная. Так, То вот, пожалуйста. Закрылок положение у нас. <клышленный ручок> минус 10, минус 5, 0 плюс 5. 5, плюс 10 Нормально Так, шасси, шасси, где шасси у него выпускается? Вот, судя по всему, вот шасси Вот триммер Триммер, как я вам говорил, на ручке Вот, курок И переставляется триммер Ну, проволочка там у меня, допустим Красиво в обшивку это встроено на шляхере То есть, ну, какие-то вещи, знаете, так Смотришь, конечно, можно было уже и лучше По нынешним временам, но в целом за аппарат За 100 тысяч евро Совсем недорого То есть, к примеру, то есть, если сейчас новый покупать вот Если я бы захотел продать свой шляхер В такой комплектации Со всеми прибамбасами Полностью готовый, то я бы 1300 мог продать Но здесь за три раза, в три раза Меньшие деньги Но я бы не сказал, что в три раза худшее Меньше удовольствия то есть, вот это вот у меня рабочая подменная лошадка. То есть, то, что вполне заменит шляхер с точки зрения полетов, Сможет, можно вполне летать в горах. И в то же время, в то же время, э, это будет, ну, в общем-то, не так дорого. И такой планер можно будет отправить в Африку. Э, спокойно летать в Африке. Или принцессу отправить в Африке. А здесь планер останется. То есть, вот именно философия у меня подменный борт для того, чтобы можно было иногда в э, случаях, когда вот мне действительно нужно сдать принцессу в аренду, ну, Например, моему другу Себастьяну, который летал этой весной несколько недель на ней. Когда вот такая ситуация, приехал мой друг Саша, который владеет тоже частью принцессы и хочет полетать. Вот на чем мне тогда летать? Вот это уже будет лично мой планер. Только мой и ничей больше. Посмотрим, как это с точки зрения блогерства выглядит. У ку Это новое рабочее место. Ой. Ну вот вы видите счастливого человека, потому что... Очень обидно, когда ожидания не оправдываются. И я недавно, когда ехал с чемпионата мира, вот через Чехию, за заехал в Австрию в одно местечко посмотреть Твинастер. Я летал на третьем Твинастере, мне он очень понравился. И ну, как бы я задавал вопросы по интернету, но ну, как-то на них так отвечали. Но, как оказалось, у Твинастера был отломан хвост. Ну, его починили. У Твинастера улетел винт. То есть то же самое, что было на нашем твинастере. То есть вин сошел, с гай гайка раскрутилась. Там очень неудачная конструкция у твинастера, Мотоустановки установки, убила даже однажды инструктора. То есть за чего они стали дешевыми, как дешевле снега. Плохая репутация за планером закрепилась и, судя по всему, не зря, потому что ну вот у меня был случай. Жена стояла перед вот на сбоку стояла, вот. и Сережа, мой друг, Епшинский, стоял, держал, упирался в нос планера, Мы пробовали двигатель? Я его прогазовал. Пожужжал, потом слышу что-то не то. И только так смотрю. Ну, как-то в душе заглушусь. Заглушился, пытаемся убрать, не убирается, торчит что-то. Ну, потом смотрим, Вин сошел. То есть открутилась гайка. Вин сошел с оси. И держался на маленьком таком тормозе, то есть он в этот тормоз уперся, еще немножко бы он его там дрым-дрым, или снес бы, или срезал бы, и дальше винду летает вперед. Минус жена, минус Сережа, в общем, тьфу, никогда такого не хотел бы. Почему? Ужас, ужас, ужас. Потом мы поняли, почему такое, нашли эту шайбу новую, поменяли, ну то есть, но все равно, то есть вот... Например, что на таком же планере улетел винт, и мне показали картинки, потом я все это построил, пострел общее состояние планера неухоженное и решил, не, не хочу, хотя я очень любил, любил этот аппарат и люблю, но все-таки винтомоторное сделано там отвратительно. Здесь за этим планером только положительные все отзывы, вот я с Клауса спрашивал, Клаус сказал, Игорь, вещь, то есть вполне как friendly планер. К штопору относится прекрасно, то есть такой вот весь, да, длиннокрылый достаточно, уже 22 метра все-таки, но он friendly. Вот это самое главное, что я не хочу планер, который будет там какие-то рекорды позволять сделать, но при этом будет не friendly, не дружелюбный. какой пример, ну, например, будет 4DM, 25 или 26 метров у него размах, и он уже... Очень критичен по штопору И там, допустим, если Планер, не дай бог, валится в штопор Нужно сначала убрать закрылок, если он стоял в плюсе Потом выводить из штопора А это движение для летчика Такое достаточно нестандартное Так вот сделать Поэтому гибнут ну, Теряют борта то есть, И, к сожалению, теряют людей У меня э, друг Игорь Авдеев э, На плане Денебу 4ТМ В Феноне в 99-м году он меня звал полетать с собой, еще только начал летать на планере, я еще не летал. И потом, я даже жил у него в доме, в там был с ним хорошо знаком, учил когда-то его летать на параплане. И потом я сижу в кафе, я смотрю передачи, как кто-то погиб в горах на планере, я слышал фамилию, волосы дыбом. Соответственно, что-то случилось, то ли штопор, то ли в глубокую спираль свалились на нем, то есть аппарат сложный и требует, чем длиннее крыло, тем сложнее летать. Здесь некий компромисс, то есть планер хорошими характеристиками обладает, то есть это уже открытый класс, это 22 метра здесь размах крыла, но в то же время это не 26. То есть, кажется, разница такая не очень большая, но она, она очень ощутимая, то есть вот любой лишний метр, то есть я бы, честно говоря, хотел бы, чтобы сделать было 20 метров, ну к сожалению... 20 метрового такого не продается <смех> продается 22 но ну, все сказали что это из открытого класса самый дружелюбный планер который существует ну и состояние прям вот скажу так что фонарь вот у меня проблема сейчас со съемкой видео вся в том что на принцессе очень сильно поцарапали фонарь он уже весь такой Вот камера когда летает бам бам бам здесь царапина здесь здесь он немножко тонированный и Видно, что не затерты нифига. Кабину, наверное, кармашки вот эти я перетяну, потому что это совершенно несложно сделать. Есть ателье, которое делают их из кожи. И у меня кожаный салон в планере. И вот это реально намного удобнее, потому что меньше всякой пыли. То есть здесь, видите, вот это вот минус это пылесборники но ну, это оригинально 90 -го года вот это все пылесборище поэтому <laughs> это все мы сможем переделать нужно ли переделывать, перекрашивать что-то здесь да не нужно все это вот в хорошем нормальном состоянии нормальный пластик, но вы понимаете, да, что это можно всегда вот эти панельки боковые все снять аккуратненько их обновить, там покрасить если нужно будет как собственно как и весь планер смотрим как открывается фонарик Оп. Оп, оп, здесь аккуратненький шнурочек, ну все прям восторг, восторг, я немножко высидился в кабине, могу сказать, что при наличии подушки будет вообще идеально, сейчас в принципе удобно, вот это, то есть я, позвоночник у меня все-таки сломанный был на параплане в 20 лет, и если я сижу неудобно, у меня начинает болеть спина, для меня положение планере достаточно критично, я вижу что здесь, что вполне нормальное положение в планере, то есть меня устраивает при наличии подушечки. То есть у меня все-таки рост не 2 метра, а здесь вполне себе 2 метра должно поместиться. В общем, эргономика, все прекрасно. Это управление двигателем. Да, при этом тут какое-то все автоматически, здесь нужно читать э, инструкцию, будет показывать э, обороты двигателя. 6900-7200. 7200 это максимальные обороты, э, типа, наверное, в виде отстаток топлива 1 литр, это 95 градусов, больше нельзя температуры, вольтаж батареи, ну, действительно красивый такой, э, аккуратненький пультик управления двигателем, Он... значительно лучше, чем был у меня на Янусе, видно, что люди, которые делали из планера мотопланер, сильно думали о том, что они делают. Это не может не радовать. Один из серьезных вопросов, как покидать планер. Потому что если вдруг столкнулся с другим планером, нужно из него иметь возможность вылезти. И из минусов. Глубокая посадка, однозначно. То есть посадка прям, я ну я уже говорю, что мне нужна еще подушка. Потому что это тогда будет привычное положение, не такое, как сейчас, а такое, как у меня в шейкере было. Теперь вылезать. ну Сейчас попробую вот. на борта. Ну вот, вот это вот движение будет сделать достаточно сложно. Ну и соответственно дальше лапы за борт и выпрыгнули. Не знаю, я надеюсь, нам никогда не придется прыгать из этого планера. Давай переднюю кабину еще посмотрим, потому что я-то как эгоист смотрел, как мне будет удобно, как здесь будет. Ну тоже видно, что достаточно места, узел педальный регулируется передний. Вот здесь, кстати, хорошо, что прям можно вот так долезть до этих педаличек. Удивительно, непривычно для меня, то, что. Но ну, это классика ДГ. Они делали очень короткий нос. И вот ножкам тепло будет переднего пилота, потому что они будут светить солнышко, например, при полетах в волне. Это действительно удобно. Что мы имеем впереди? Куча всяких предохранителей. Мы имеем транс. А, радиостанцию. Потом что-то еще такое имеем, что вот это такое, on go, не знаю, неважно, вот это еще что-то такое, видимо транспондер здесь есть, да, транспондер есть, о, это очень тоже богатая комплектация. Илья задал э, резонный вопрос, как винт понимает, что он в вертикальном положении, вот концевой датчик, концевичок. Вот. И концевичок видит, там магнитик стоит или что-нибудь в этом роде, или кусочек металла. Я такое часто на лебедках своих использовал. И дальше врубается автоматически или вручную вот этот вот тормоз винта. Вон он, видишь, стоит. Машинка для а, машинка для тормоза. Вот она стоит. И, соответственно, тормозится винт. И дальше все это опять же автоматически убирается. Карбюратор вот этот мне знаком. То, что здесь, конечно, один карбюратор, это безумно удобно. Это настолько упрощает жизнь, что даже себе представить не можете. Это плохо сказывается на расходе топлива, ну и хер бы с ним, как говорится. Я летал на 98-м, на 95-м. Это удобно. Друзья, движочек работает на обычном бензине с э, автозаправки. Потому что э, в свое время вот, залезать не сказала бы, что прям очень удобно. Оп. Когда я летал на Ядусе, у меня было... Не было проблем с бензином. Поехал, купил. Так, ну что. Здесь будет парашют. Удобно. Реально. Вот само положить... По позвоночнику я даже чувствую, как уже удобно. Вот это вот определенный наклон. Давайте закроем кабину. Ой. Не будем закрывать потому что орет сигнализация хорошо, <с> слушай, реально хорошо, то есть ножкам хорошо, ноги не отсвечивают фонарь, как раз они под прикрыты немножко, но сразу же вот только стопы прикрыты, а дальше сразу все открыто, то есть комфортно. С точки зрения моего роста, педали мне подтянуть нужно немножко, то есть это, а они не на самом переднем положении, то есть понятно, что будет больше места. нужно подтянуть педали, а для длинных людей, у которых метр девяносто, это значит, что они будут помещаться. То есть мне сейчас нужно как минимум сантиметров на пять подтянуть педальки к себе. Так, вот эти вот боковые руки класть подлокотники хорошо. Работа с закрылком тоже удобно, все. За них нет перемещения. Так, вентиляция нормально. Ну, вот неудобно, знаете, что, друзья, вот этот вот э, карман. То есть к нему тянуться будет. Смотрите, как рука вот здесь, вот а карман где-то сзади болтается. Ну ничего, ну нефиг туда косметичку класть. Прекрасное оснащение. Взял и полетел. То есть планер реально ready to fly. Никаких вопросов. Так, откроем фонарик. То же самое раз. Теперь вот здесь, видите, цепляться пытается за лапу все. Эту лапу вот так можно через верх. Но это надо привыкнуть. Ну, все-таки вылезание с планера на четверочку. Точно не на пятерочку. То есть и задней кабины, да, я бы сказал, на четыре с минусом. А здесь на четверочку другой а <смех> фонарь думаю, это, дизайн, то фонарь то не будет, будет да не так не будет. что не как не это Хоть захочешь прыгнешь я когда только увидел этот планер не думал что это наклейка думал что поцарапано ну что видите кабан <смех> вот, кстати да я сейчас смотрю на него ну точно кабан кабанчик Ой, отлично ну что кабанчик подружимся Подружитесь с принцессой? Принцесса и Кабан. Ну не знаю, не очень мне нравится, как конечно, как звучит Кабан. Друзья, давайте в описании под видео обязательно предложите название для этого аппарата. Ну видите, предыдущий хозяин звал его Кабан, видимо. ВК, я вижу просто достаточно эстетическую летательную машину. Видите, какое значительно более крупное оперение, вот когда мы поставим рядом нашего кабанчика и принцессу, то вы увидите, что у принцессы намного меньше роль направления. А почему это происходит? Потому что у принцессы чуть длиннее фюзеляж. Ну Визуально, по крайней мере, я вижу, что фюзеляж здесь относительно короткий. И для того, чтобы контролировать вот эти длиннющие крылья, здесь, конечно, нужна большая площадь. Соответственно, и стабилизатор значительно больше. У принцессы он тоже ну, раза в полтора меньше. То есть здесь развитое мощное оперение на более короткой балке. Ну, тоже одно из решений. То есть это увеличивает немножечко сопротивление в будущем оперения, но укорачивает фюзеляж. Давай, вот ты поработаешь, будет понятно. О, поворачивается. Друзья, из хороших новостей. Переднее поворотное колесо. То есть на планере, когда даешь газу, можно проруливать совершенно изумительно. То есть у меня на шляхере заднее поворотное колесо. А здесь, ну, так выбрано э, вот это шасси, конструкция, и так далее. Что когда садятся оба пилота, то планер опускает нос на переднее управляемое колесо, и, соответственно, вы можете ехать на нем. И когда вы даете газу, тем более получается, переднее колесо прижимается. И что удобно, вы в этом случае рулите. У вас планер никуда не уходит со оси полосы. И когда хвост э, опускается вниз, переднее колесо поднимается, уже начинает эффективно работать оперение. То есть как бы тоже тоже одно из решений. Хотя, конечно, мне дико нравится, как у меня на шляхере заднее колесо работает. Действительно, очень в Африке я взлетал в очень сильный боковой ветер, очень все устойчиво. Заднее, конечно, не убирается, это же 90 90-е годы. Там, о заднем убираемом колесе и не думали. Но поменяв один раз за 2500 евро заднее убирающееся колесо, я могу, могу так вам сказать, пусть лучше будет не убирающимся. Это все значительно... <смех> Дешевле <смех> Все эти навороты, понты Они очень дорого выходят в эксплуатации Видно, что Как вы видите, да, что много Полиняло надписью, подвыгорело То есть это говорит о том, что никогда Ему не делалось не в этом плане рефиниш То есть его вот это вот покрытие Оно оригинальное И это с одной стороны Плохо, потому что когда-то придется рефиниш делать, а с другой стороны оно в таком состоянии, что оно лет пять еще пробегает, а потом этот можно, планер будет привести вообще, сделать из него полную лялечку, чего он однозначно заслуживает. Ой, хорошо, слушай, все прям очень хорошо. Поехали деньги платить. Задний педальный узел нерегулируемый. Это, конечно, минус, но для меня это не минус по той причине, что мне удобно. То есть, но если в этом планере будет летать кто-то более там, или длиннее или короче, то... Вот под мой метр восемь все сделано. Передний же узел, вы видите, регулируемый. То есть сейчас мне многовато. То есть мне нужно вот на эту вот дырочку перещелкнуться. И еще можно короче, короче, короче, короче делать. То есть два метра сюда, я думаю, влезет. Будет удобно. Ну, метр девяносто пять точно. А вот сюда, я думаю, что метр девяносто влезет. А вот уже метр девяносто вряд ли. Ну, может быть, как-то что-то там изгаляться придется. Вот интересно, вот этот угол регулируется? Вот. установки вот этих вот кресла. Ой. Да, может быть, и регулируется. Надо будет посмотреть. Да, регулируется. Да, регулируется, точно. То есть, как-то как надо разобраться, как это можно уменьшить, угол увеличить. Это цанговое крепление ручки. Как-то у меня похожая цанга открутилась, и ручка вот так вылезла, и осталась в руке. Инструктор, ручка. Шасси? Ну, а что шасси? Ну, шасси, шасси. Створочка аккуратненькая. Здесь ну, что-то. Вот здесь... Ой, слушай, да ну его. Не надо там вот это. Я тебе так скажу, если планер в таком состоянии прекрасном, то и все остальное, то есть, остальное, то есть он, он ухоженный. То есть по нему видно, что он, он ухоженный. Поэтому даже если там какой-то колодки нет, да и фиг бы с ней. Вот Этот аккуратненько залито, чтобы не проводочки не терлись. Все прям чики-пики. Никаких вопросов. Я просто не видел, это первый планер, который я рассматривал. Да? Только ну, ухоженный, не ухоженный. Я, я только мало. Ухоженные, не ухоженные. Я рассматривал много планеров. Я могу планиров. сказать, что, что такое ухоженный. Свежее. Не, ну и принцессу ты имеешь в виду, <с конечно, планеру 5 лет. Сколько с 90-го года? 32. То есть 5 лет и 32. Конечно, есть большая разница. Но, друзья, по они скоро будут близкими. Принцесса очень много летает. Поэтому... Я почему этот купил, чтобы не жечь ресурс дорогущего планера, летать в простые полеты какие-нибудь локальные и так далее, и ну, вообще часть полетов выполнять на этом. Ну и просто интересно посмотреть, как я ж увлекся старинными планерами. Вот настоящий старинный планер с мотором. И это вопрос доступности. То есть такой планер, то есть 100 тысяч евро, это, причем это очень хорошее состояние, это очень хороший планер. Такой можно купить начиная от 70. Попадались предложения. Там вот продавали сейчас твинастер, у которого отлетает винт и убивает инструктора за 62 тысячи евро. Пожалуйста. да Друзья, по поводу твинастера, как я говорил. Здесь винт крепится так, что вот это все с подшипника сойти не может. Просто не может физически так сделано. А на твинастере... Такая корончатая шайба держит полностью весь подшипник. И когда эта корончатая шайба, ломается лепесточек один, ну, его загибают несколько раз, контрят, раз контрят, контрят раз... или подшипник неверно зажали. Ну, все улетает вот так вперед, и дальше вращаясь. Попадает в голову инструктору, такой случай был, и все. Ну, и как бы, это сильно удешевило стоимость любого Твинастера 3SL, который есть на рынке. И это одна из причин по которой я вот выбираю себе именно не Твинастер, хотя он дешевле был бы на 30 тысяч евро, а вот все-таки вот эту ДГшку, потому что <смех> жить хочется. <смех> Можно сказать, только жить начинаю, а тут ну реально посмотрел, посмотрел картинки, как у них отвинтился винт, улетел в лес, как они потом его в лесу нашли. А это, собственно, само место, где производят ремонт планиров. То есть, как вы видите, вот как выглядит э, обычная немецкая небольшая фабрика по ремонту планиров. Ну, такой вот сарайчик, покрасочная камера, видимо, вот здесь вот. И, пожалуйста... Приводят разные планера, и им восстанавливают покрытие, ремонтируют, проверяют. Вот на этот планер, который мы покупаем, была сделана трехтысячная проверка. Это сложная процедура, которая стоит от 10 до 20 тысяч евро. По словам продавца, 20 тысяч евро стоила проверочка, и она уже выполнена, самое главное. А это, друзья, кладбище запчастей плохих. Видите, вот как выглядит отломанный хвост на планере. Вот так, бах, вот отпилили хвост. И будут приделывать новый. Вот вам подноготное ремонтных мастерских. Обнаружили еще один плюс этого планера. Автоматическую стыковку управления. То есть, если на том же Яноче, который у меня был самым первым двухместным планером, нужно было еще кучу тяг внутри соединять, то здесь автоматическая стыковка. Вот, друзья, посмотрите, как убирается моторчик. Бум! И <смех> все, мотор внутри. Ура, друзья, готов контракт, он подписан, подписывали мы его в прямом эфире, потому что я вел стрим, я заодно и контракт подписал, так что вы можете, я, может быть, кусочек вставлю сюда. Вы, вы сейчас будете видеть подписание контракта в прямом эфире, это неожиданно для меня, но уж, ну, придется вырезать это все из стрима, чтобы вставлять видео боевое, потому что не хочется вам лишать такой радости увидеть, как человек тратит 105 тысяч евро. Одной подписью. <coughs> так. Видите? Подожди минуту. Подожди, подожди, Я хочу О, это не так. Окей. Очень хорошо. Теперь. Мистер Чангас – это покупатель, и ты покупатель. Окей. Окей. И еще один как я всегда говорю лучше иметь старую машину но новый планер а если вот я бы с удовольствием купил бы т4 еще один если бы такой такой же хороший продавался бы как у меня то <laughs> надо чинить конечно немножко вообще моя мечта новый т4 вот если бы где-нибудь был например, в какой-нибудь консервации я бы точно по цене нового купил бы потому что великая машина легендарная Дом? Дом на колесах, фактически. Погнали? Погнали. Илья мне очень помог, потому что я бы один... После того, как я приехал с чем-то там мира, про пропилил 1700 километров, еще пилить тысячу, посмотреть планер, тяжело. Кайф, когда ты покупаешь именно то, о чем мечтал. Я сегодня ехал всю ночь за рулем, ну, часть ночи, часть Илья ехал, и у меня мысли были, а как же, как я его увижу завтра? А что это будет? Я думаю, ну, вот пусть оно будет вот таким. Так вот, оно на самом деле чуть лучше даже, чем я думал. Так что иногда, когда вы о чем-то мечтаете, реальность получается лучше, чем мечта. Вы понимаете, да, что времени, сил я трачу на ролики, на... это никогда нельзя назвать работой. Но есть потребность делиться, просто вот делиться какими-то событиями, еще чем-то, показывать миру, как вообще бывает. Ну, кусочек, вот кусочек из жизни. И это, видимо, хорошо получается, поэтому мне, мне всегда приятно, когда есть обратная связь, когда людям именно нравится. Так что спасибо вам, что вы есть у меня, ну и капельку, что я есть у вас. До новых встреч, друзья. Будем летать вместе. И, кстати, из плюсов, на этом плане будет немножко дешевле летать, поэтому это одна из очень хороших новостей. До новых встреч. Друзья, во всем надо служиться жену иногда. Она название придумала, пусть ну Как вепрь, как нарисовано, что тут придумывать? <связать> а в зависимости от поведения будет или нефнифом, или нафнафом, или нафнуфом. <связать> да. <связать> вот так все, все предельно просто. Ну, на всякий случай там пишите в описаниях свои варианты названия. Но в принципе вепрь мне нравится. Кабан как-то звучит отвратительно, а вот вепрь все-таки как-то достаточно позитивно звучит. <связать> Сейчас мы будем трогать облаку рукой.